Здорово, друзья! Это уже вторая, серия, о, третья серия, в которой мы копим на море. И помните, в первой серии я снимал то, что мы нашли рыболовную снасть, грубо говоря. Короче, она вот она. Опа. Плюс мы еще намочили длинную веревку. И сейчас все вместе идем на мост, чтобы попробовать поймать рыбу. Интересно, будет ли там рыба и сможем ли мы поймать, потому что в этой сетке там, короче, дырка есть. Но вы уже не забывайте ставить лайки, подписываться и писать креативные комментарии. Вот, там уже рыбаки есть. Сейчас, короче, найдем место. Если поймаем много рыбы, то часть продадим и скинем деньги на море. Погнали! Шок-контент! Винтерфелла выгуливает его хозяин. Хозяин! Не беги так быстро. Ой, блядь, там девки. Я, блядь, ору про хозяина. Это девки? Да, да нет, это, это кто? Девочки красивые. Девочки красивые. Я Вижу. Тоже... Вот я она. Ммм, там люди. Вот это разлилось, да? Угу. Неплохо. Ох, сейчас мы нарабатим. Так водичка. Надо Ныряем. Ну похуй. А что там за хуйня Ой, а там уже глянь, что же стоит. Да. Хорошо, Даня. Вы Стой. Я держу. Ловись, рыбка большая. И, на... И маленькая. И, на... И какая-нибудь. Короче, в веревку бросаю, да? Я сейчас тебе броску, блядь. Там пацаны ну, тоже сооружения. Коля, ты реально купался, дебил. Уже что-то ловит. Акуля у тебя голова мокрая. Маша, не прыгай. Он, он, он не купался. Он что, пацаны, ловит. есть что? Короче, ловим на веревку. Че вода? Сухая. Что, верёвка? Пока еще нет. Веревка или рука? Что, что там, что там, что там? Сейчас камни достанем. О, вода, Ребята, шок-контент, шок-контент. Посмотрите, смотри, плескается. А, блядь, не мне. Ну иди за таранкой. И за пилом. И пила тоже, да, в садовке? Да. Сразу таранку спим туда, скажи. Вот это улов. Я сейчас на рыбалке. На рыбалке у Воду Ой, блядь. Ой. Клюет? Ага. Она еще тонет? Это змеевик. Она тонула. Конечно, тонула. Мы для этого и бросали. Все, ребята, сейчас выловим русалку. Смотрите, короче, чтобы поймать русалку, запомните одно: что русалка наполовину на наполовину рыбы. Поэтому клюнет как на опарышку, так и на шампанское. Поэтому мы ловим ее на камне. <связываем> что делаешь? Да что? Камни кидаешь воду. Ну я не знаю. Фантазер. Рыбу влажаешь. Что? Ты что делаешь? Что там? Одни рыбаки кругом. Очень... Нет. Нет. Ну, нет. Нет. Нет. Нет. Целая куча рыбаков собралась. Просто одни рыбаки. А, Смотрите, ребята, вы видели, не мы не сколько не травы не мы траву поймали? В магазин, за еще не не не не нет. Нет. Да блядь, меня позвали. А, то есть говорю, это на чистые можно пойти. Ребята, пошлите на честные. Куда? На Девки? Угу. Все вот такие, друзья, блядь. Ради баб. Кого, блядь? Бросают я просто. Я не заебался нахуй с вами тираться. А тут Ой. хотя бы есть цель. Никакой. Тут, что, Ладно, вали, вали. Мы сейчас поймаем, короче, с, под... с вами, да, блядь? Кита пожарим. Сама огромного. Пошли на честные. Пойдешь? Блядь, ебать народу. Пошли. Ев, пати коловрат нам еще топать. Мы ж легких путей, как всегда, не ищем. Нам нужно просто идти в самую жопу мира. Может сразу влутну на озеро, слышишь, что? Может сразу влутну на озеро? Да. как я давно здесь не был. Разрушено все. Труба уже разрушена. Там тоже разрушено. Вон. Ну, да, Может сюда. залезем? Ну, да, можно, мы отснимем, да, материал для видеоролика насчет того, чтобы... Ой, ебать, холодно. Угу. Просто просьмерно. И темно стало. Да, ребят, на какие мы жертвы идем, ради рыбы. Она а ради нас на такие жертвы не пойдет, падала. Стоим? Держись. Тебя ведем. Ага. Ну, ну ладно. <связывающий> Что ты Не знаю, может дерево дерево выпавшее, наверное. Часто у него такие шизики. Да. Любишь ты панику навести? Да. Да. Срежем путь, чтобы нас никто не видел. Ты серьезно красиво днишься. О, Лошадка. О, ребята, короче, мы уже подходим. Смотрите, здесь расплыть. О, самолет летит. <связь> Чуваешь? <Чё> Ладно, <связь> что по не выскочил с ружьем и нам эхей не делал. Еще поход такая классная. <связь> Если бы мне не было так плохо, было бы еще идеально. Фло, короче и локация такая прикольная, чисто и заработка денег в заброшке я, я, я, я подумал там люди разговаривают Фух. спичками запахло Какие-то внутри стройка идет? Там разбирают, как они строят. Ага. Ого, ямка. Тихо Ого, Эта, ага. Коротко о нашем, о моем зрении, да? Ого, шире, какая-то кукуруза. Так все равно, ого, нажирали. Ой, как тяжело приходится деревенскому блогеру. Все, мы потерялись. Да. О, бутылки на дереве. Ого. Охренеть. Завели бедную девочку в кроссовках. Охренеть, да? Ой. Да, кстати, воняет ужасно, серый какой-то. Не, серый, серий, то Ух, водоем какой, а? прям, ну, значит, прикольно. Даже там? там прикольно, пизда-то? Что ты сказал? А, да, я слышал. Здесь? Смотрите, какой водоем огромный. Еще и прямоугольные формы. На камере не особо видно хорошо. Мы еще идем. Блин, палка напугала. Да уж. Зато вот я понимаю. Поход, блин. Там он тот же выдаем. Ага. Какая-нибудь Годзилла вылазивает из воды Ого Дырка Такой, как я По-любому пойдет и посмотрит, что там Ой, блядь Я надеюсь, я не провалюсь Стыкать то немножко Ради вас Я посмотрю, что там внутри Смотрим стрёмный звук. есть один стою. А мне еще вон туда залазивать. За а. а. а. а. а что мне все это? А. Ой, а все? Я в какую сторону нашел? шел пойду туда, туда. Не, ну меня, конечно, ждать не надо, а, шутка какая-то, опять спуски какие-то. Главное, чтобы нигде под по колодец такой не образовался, чтобы я туда не, не упал. Туман. Хрен дократишься до них, а я не знаю, где они. Ну, что я буду, слышите, видите их. Походу, там где-то буду искать. Просто вот, кто может заплудиться на ровном месте? Я. О, как высоко, смотрите. Прям, ну, о, нашел. Прям, ну, высоковато. Идешь еще такой. Там водоем. Там пустота. А здесь такой пригорчик. Знаете, оно так классно выглядит. Что-то там, вон. Локация такая, да? И, блин, там клёво. Надо почаще-то куда-нибудь выходить. А то я засиделся что-то дома. Вообще обленился, не снимаю ничего. Бля, класс. Прям, да? Ну что, наловили рыбки? Yeah. Угу. Круто, да? стрмно локация такая крутая да будем сидеть киласик посасывать ну, там она С этой стороны. так вообще не будто все птицы все животные здесь собрались ага. я надеюсь у нас никакой мутант не вылезет что думаем Понравился контент мне тоже. Как много рыбки сегодня наловили. Зато смотрите, ребята, мы прогулялись до сюда раз. Я еще ни разу не снимал, показал вам красивую локацию, странную трубу, в которой стрёмные звуки. И а там по пути еще отстал, там труба была. Просто колодец. пошли, Ребята, как всегда, нахожу что-нибудь интересное. Вера, Боже, Как обычно, Иван выбирает короткую дорогу. Ой, блядь, скользко. Охренеть. Капец. Слышите, а мания находить приключения на жопу? Ага. натуре дорога. Война, а ты Круто. А Хераты нашел короткую дорогу. Звезда. Упала. Атмосферно, да? Атмосферно, да? Угу. Еще колючая проволока. Это Они под напряжением? Нет. А хер ли я вообще трогаю. <плес> Рвем на косновский мост. Говорим обратно, пойдем по асфальту. Тот самый асфальт, по которому мы идем обратно. Круто, да? Тот самый знаменитый косновский мост, который немножко растекся. Что там? Прикольно, да? Где? Да. То? Где? Вон там Там мальтив. Вон там. А, маленький. Мы внезапно обнаружили лед. Ой, блять, это снег. Вот да, я говорю это лед, а это, это снег. Я на него наступил, там. А там. Вот он лед. Вот он. Видите, ребята, лед. Под ногами лед. Ты хочешь пройти? Да. Да, блин. Не лень же. Мост тяра А видон-то какой, да? Да ты, ты в берцах. Хренил? Мне страшно. На, да. ребят, ради вас, подписчиков, я пошел проверять. Ну, держись! видишь. На крайне, остановись. Она, в принципе, твердо, но сыкает на пиздец. А что ты ко мне идешь? <laughs> ну, иди. Я пизду, знаешь? Ой, Прыгай. Ребята, я сыклоть. Я просто как представлю, что вода будет ледяная. А он там крепкий, в принципе, Точно? Ну да. Я, я вставал, вставал. Да, если ты попрыгаешь. Попрыгай? Нет. На этом. Туда слазить? Да. Он предлагает слазить туда где она, вон туда. И посмотри, что там на нитке. Блять, мне же тоже интересно теперь, что там на нитке. Ну вот такое, я снимать буду. Ой. Капец, ты, руфер. Осторожно. Ну что там? Что морет? А, а там, знаешь, трупак нахуй. Вытаскивается. Оборвалась. Фух, мы выходим на асфальт. Нам нужно вон туда. Уходим в закат, короче. Не видно сейчас камеру настрою. Во, чуть-чуть видно. Прям уходим в закат. Чисто слышь, пустые дороги, и мы такие идем. Ух ты, красиво. Ой, видно на камере. Тест на внимательность. Угадайте, где я живу. Пишите в комментариях. А чё? Адрюх угадает. Ой. им а какой... дашь? Yeah? Yeah. Да, если угадают. Новая рубрика. Ой! Американских ужастиков. Чем дальше в лес, да? <почтую> Ай-яй-яй-яй-яй, Свято... в священном месте, всякие с шариками. Господи, какая-то, наверное, больно. <связывая> Сколько ты уже идешь, путник? <паспорядок> Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Сетка старая, бруси на крыше новый. Подключать впереди. Ну да, здоровый ки. Маша и медведя, да? Да. У нас просто большая типа. Кто сидел на моей? Да за Ты пытался его столкнуть? Да. Надо перекатить, приготовить да. Ага. Ребята, блин, не видно. Смотрите, какая большая луна. Она просто прям огромная. Сейчас... Просто смотрите, какая просто громенная, гигантская луна. Там еще какие-то крапинки на ней. Это а. Охренеть. Ой, не видно. Блин, на камере плохо а? видно. Не, не видно да. Ну да, далековато, но она пиздецкая большая. Сейчас потемнее сделаю. Реально луна очень большая. Я думаю, кто... Напишите комментарии, кто тоже ее видел. И у кого получилось нормально сфотографировать, потому что у меня камера у ущербанская. Поэтому жду фоток. Надеюсь, он там... пугал. Ой, еще за, за деревья так заходит. Класс. Круто. Все, ребят, ладно. Пока. До следующего видоса.